Здравствуйте, Андрей Андреевич. Не подскажете, как правильно голодать. Хочу голодать по четвергам. Делайте так. Утром просыпаетесь и до вечера, и до следующего дня. Ничего не едите. Только воду пьете. Говорите при этом. Сегодняшний голод я посвящаю и дальше произнуюсь.